Ни для кого не секрет, что занятие спортом положительно влияет на здоровье человека. И вы на канале про бадминтон. И сегодня я расскажем о том, как на наше здоровье влияет занятия спортивным бадминтоном. И в предыдущем видео мы поговорили с вами о том, что бадминтон является самым быстрым ракеточным видом спорта. Процесс игры «Бадминтон» связан с большим расходом энергии и интенсивной работой сердечно-сосудистых и дыхательных систем. Частота сердечных сокращений во время игры достигает 160-180 ударов в минуту. Нагрузки на организм, которые происходят во время игры, помогают снизить количество плохого холестерина в крови. Это, в свою очередь, увеличивает продолжительность жизни и улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Также уменьшается проявление тахикардии и других сердечных недугов, укрепляется сама сердечная мышца. Тем самым сердце укрепляется, а у человека развивается выносливость. Кроме того, частые занятия бадминтоном снижают кровяное давление и уменьшают количество сердечных сокращений в минуту. Таким образом, бадминтон для гипертоников станет настоящим подспорьем, а для остальных – оптимальной профилактикой. И разумеется, бадминтон влияет не только на сердечно-сосудистую систему. Улучшается работа легких, от постоянного движения сжигается много калорий, поэтому бадминтон будет полезен тем, кто хочет похудеть, либо скорректировать свою фигуру. Мышцы в области живота укрепляются и подтягиваются. Развивается подвижность суставов и выравнивается осанка. И как показала практика, подобные изменения не проходят бесследно. Пожилые люди, которые регулярно занимаются бадминтоном живут дольше тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Ведь их внутренние органы начинают функционировать в нормальном режиме за счет улучшения кровотока. Если у вас остеопороз то прежде чем заниматься бадминтоном, следует проконсультироваться у врача. А если существует только вероятность возникновения этой болезни, то бадминтон станет отличной профилактикой. Двигательная активность позволяет снизить опасность возникновения не только многочисленных заболеваний позвоночника и костей, но и снизить вероятность появления некоторых раковых заболеваний. При этом нагрузки в бадминтоне по силам как молодежи и детям, так и пожилым людям. Специалисты отмечают, что значительные положительные изменения происходят и при диабете, у многих снижается уровень сахара в крови. Занятие бадминтоном позволяет наладить нормальный ритм дыхания. Для людей, страдающих заболеваниями дыхательных путей, они становятся своего рода панацеей. И об этом свидетельствует множество примеров, когда бадминтон помогает победить даже аст. Во время игры бадминтон приходится следить за траекторией валана. То он удаляется от глаз, то приближается. Происходит аккомодация, то есть способность глаза менять свое фокусное расстояние за счет сокращения и расслабления глазных мышц, а также способность видеть валан, находящийся на различных расстояниях от глаза. При конвергенции происходит схождение, то есть сближение движения глаза когда зрительные линии сходятся на полете валана. В результате укрепляются глазные мышцы. Это хорошо заменяет специальную гимнастику глаз, упражнения, которые рекомендуют выполнять врачи-офтальмологи. Поэтому занятие бадминтоном позволяет избежать проблем со зрением, которые появляются от постоянного напряжения за компьютером либо при чтении. Но, к сожалению, не всем людям можно заниматься бадминтоном. Тем людям, у которых артроз период обострения, занятия бадминтоном категорически противопоказаны. А также не рекомендуется заниматься людям, у которых тяжелая степень сколиоза. Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие видео, в котором я расскажу о том, чем бадминтон полезен для детей и как он помогает взрослым кардинально изменить свой образ жизни в лучшую сторону.